Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас хочу показать вам дачи. Дачи в районе поселка Чкаловский. Чкаловск. Здесь вот остановка конечная вот остановка конечная троллейбусов двойки и единицы. Налево. Начинается дача. Это типичные Калининградские дачи. То есть бывает что-то лучше, там дороги получше, бывает дороги похуже. Ну все вот примерно так. Будет еще несколько роликов по дачам. И вы сможете сами все увидеть. Дорога, вы видите какая, она здесь бывает еще хуже, это, это еще более-менее. Так, поверну направо. У меня аж камера от Ям слетает. грязилчик а я хочу вам показать у меня опять будет сейчас в комментариях ругать что я грязь нашел вот смотрите как вам а бывают такие дорожки что легковая машина даже и ну, с трудом проедется, может сесть вот такие конечно дороги на дачах не часто чтобы так, такая была такая грязь ну вот видите я не, не, не ехал не выбирал там что-то хуже что-то лучше это общество в принципе нормальное общество это не какой то там ну, заброшенное то есть видите дома хорошие стоят летом конечно грязи нету потому что все сухое ну если, если лето хорошее такое правда бывает у нас раз в 10 лет ну не в 10 лет, но не часто у нас тепло летом. Кто в этом году был в Калининграде Удивлялись, какая хорошая погода стояла. Действительно, не было смысла ехать даже на юга. Но такое бывает очень-очень редко. Если вы вот этого попали в такую погоду, и вы собираетесь к нам переезжать? Вы не рассчитываете, что такое будет? Такого может быть и 10 лет и не будет. Так тепло, как было в этом году. Бывает так, что за все лето можно покупаться, ну пару недель может стоять тепло, а остальное время в куртках ходят. Можно, конечно, купаться, когда холодно. Ну, если комфорта, то. Не так часто у нас тепло, как бы мы местные уже привыкли к этому. Давайте я здесь, наверное, где-то развернусь. Тут направо тоже было на Такое, что просто там надо на джипе ездить. Вот здесь развернусь. А то у нас ролик слишком затянется, я хочу еще другие дорожки показать. Это общество. Не только дорожки, но какие дома стоят, стоят. здесь. Да, покажу вам эту дорожку все-таки. Смотрите. Во, видите? Ну и как здесь. На легковой машине здесь можно проехать. И представьте, это ходить пешком, если кто-то живет здесь, и вот ему нужно по такому идти, там детям в школу с утра, женщина в, в сапогах красивых по такой грязике, грязюке. Я не знаю, как как люди вроде бы у нас в городе в чистых обуви ходят и в автобусах чистую обуви. Многие же здесь живут, как вот они, наверное, оттираются где-то перед тем, как сесть в автобус. Я не представляю, как можно остаться чистым, живя вот на дачах. А люди вроде ходят, смотришь, чисто обуви ходят. Как они могут так. А, давайте я туда немножко проеду. Мамочка. Что тут такое? Это я в начале общества. То есть это не... Где-то я в конце его заехал. Там это вот... Что в конце еще хуже? Хотя если по центральной улице ехать, то вот поворотики там налево направо, там в принципе более-менее нормальной дорожки, там ну, не такая сильная грязь, как здесь. И вы не думайте, что это сделают вот эту дорожку. Видите, здесь сколько домов вот стоят, таких ну дачи, обычной дачи, там люди копаются. И многие люди же не собираются никакие дома строить. Скидываются на дорогу. Они тоже не собираются, потому что дорогу то кто разбил? Тот, кто строит вот эти вот дома. На грузовиках ее разбили, потому что раньше же здесь была обычная дорожка. Наверняка посреди дорожки росла трава. Ну, как все дорожки вот там в деревнях, на дачах, на которых мало ездит. А потом это все разбили. Может быть, имеет смысл, если немного денег есть, там полтора миллиона, может быть, купить дачу и жить на даче, чтобы там, копить деньги на что-то нормальное. Потому что и ЖД, если покупать участок, там около 300-500 тысяч участок, и плюс дальше само строительство, ну, вряд ли вы сможете за эти деньги что-то построить. Поэтому, может быть, есть смысл, конечно, вот пожить на даче. Но строить тут дом по 200 квадратов. В надежде, что тут все наладится, дороги сделают. И ты будешь жить в города. Я не знаю, мне кажется, что это как-то сомнительно. Может быть, это наладится, но сколько оно должно пройти лет для этого? Когда дожди еще идут, то заливают участки, иногда очень сильно заливают, прям один домик стоит посреди воды. Потому что нарушен дренаж, люди строят дома, они строят как, как строят, то есть многие просто дренаж нарушают, а может быть его там особо и не было, и потом начинают затапливать участки. Дальше пытаются с этим бороться, выкапывать канавы, ругаться с соседями из этих канав. На какой стороне ее выкопать, там, эту канаву? Центральная улица. В принципе, если около нее иметь участок, наверное, неплохой вариант будет. Единственное освещение здесь нету. А может и есть, вот какие-то прожекторы висят. Это общество 40 лет победы, кажется, называется. Можете посмотреть на карте. Находится, если ехать по советскому проспекту, Шкаловская будет направо. А это общество, их здесь несколько обществ, находится налево. сейчас я выйду на окружную дорогу. Так, надо, наверное, подпустить эту машину как-то. Сколько стоит участок, я вам не скажу. Потому что цены, они как-то меняются, растут. Я думаю, что участок где-то в районе 600 тысяч можно купить. без Бездомник или такой хиленький домик. С Домиком дороже. Но я могу ошибаться. Это вы можете посмотреть на Авито. Вас очень интересует, сколько стоит дачи. Я как бы знаю все дачи так сложилось по работе но я не знаю сколько они стоят так что если кто-то хочет купить дачу и ему интересно там, выбрать место и не знаю но ну, я наверное могу помочь этим делом не саму покупку там сделать а вот именно по местам где, где находятся дачи какие это окружная дорога сейчас вот это я еду в сторону балтийска Направо сейчас опять заеду в это общество или там оно следующее. Тут одно начинается, другое заканчивается. Но чтобы вы видели картину именно вот этой вот местности, этих дач, которые находятся в районе Чкаловска. А то опять напишут о том, что я завез куда-то самую грязь и выбрал специально, чтобы показать, как все плохо. СНТ «Дружба-2». И собака В последнее время стало очень популярным именно строить дома на ИЖД участках за города коттеджи на поселке размещают поле и продают его под дома там уже есть свет, нормальное напряжение там, Где есть газ даже И продают они их недорого Мне вот кажется, что дач стали строить меньше Может быть, конечно, я ошибаюсь Но вот у меня такое ощущение, что меньше стали А вот строить за городом домов стали больше Многие люди, они стесняются, вот они здесь живут, но они стесняются сказать, где они живут, что у них дом, дом на, на даче находится. Я с этим лично как бы сталкивался, что вот особенно молодежь, они как-то, им неловко о том, что вот они живут на даче, хотя у них там отлично дом, все вот как бы живи ты, доживи, ну как-то вот какая-то вот, что-то есть такое вот, дискомфорт какой-то. Может быть именно из-за этого стало больше строиться и ЖД. Я не хочу никого обидеть сейчас. Мне все равно, где кто живет, хоть в палатке. Можно заканчивать я уже много показал дорог ой здесь какое мамочка но это я не специально вас сюда вывез как есть так есть ребята Я даже немножко не понимаю, как отсюда выехать. Так приблизительно, что здесь должен быть выезд опять в то общество, откуда, мы, откуда я приехал. А может быть будет тупик. Нет, тут я не проеду. Все, на этом я закончу с вами был Александр пишите комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки прошу комментарии негативные без мата сразу будете отправляться в черный список но негативные комментарии, которые без мата, нормальные я буду оставлять, ничего не буду удалять так что если хотите высказаться чем вы недовольны, что я вам показываю Пожалуйста, выбирайте слова. Все, всем пока.